Извержение вулкана Мне напомнило момент Точно так в минуте славы Исполняется концерт Эпатажные таланты И танцуют, и поют Там покиры жгут Силачи подковы гнут Ваш костюм, перчатки, шляпка А на шее красный па И в момент минуты славы Покажи свой бриллиант У жюри купить победу Может каждый конкурса. Здесь ходу одна валюта Называется на талант И волнуется здесь каждый волнуются друзья, а жюри вам объявляют Говорят, что вы звезда Вы звезда на самом деле, да вы лучший здесь и все Ваш талант на этой сцене, ослепительный успех Ваш костюм, перчатки, шляпка, а на шее красный бам И в момент минуты славы покажи свой бриллиант Жюри купить победу может каждый конкурса. Здесь в ходу одна валюта, называется талант Каждый год звезда родится, но не просто сложен путь надо каждый день трудиться и вперед и не свернуть. А придет минута слабый, будь готов ее принять. Вы увидите, мы правы, цели надо достигать. Ваш костюм перчатка, шляпка, а на шее красный бал. И в момент минуты слабый покажи свой блеск. Победу может каждый конкурса. Здесь ходу одна валюта, называется талант.